Всем привет! С вами Черри. Мы продолжаем играть в игрушку Nevermind. Nevermind, как она тут называется. В общем, я уже, честно говоря, немножко подзабыл, о чем мы но я вроде как еще помню. Мы остались в доме. Только все это уже было, мы все это уже я помню. Да, да, да, да, да. На вот сюда. А, стоп. Или не сюда? И не сюда, а куда? А, нет, это только постучать могу, да? <свист> Ладно. А вот здесь. Ау! Головы. <свист> Точно. Но мы остановились не тут. Не-не-не, не тут, не тут. <свист> Я помню, что мы остановились не тут. И мы остановились где-то. Где-то. А, ну. Ну получается да хорошо, пойдемте к головам. Так они от нас отвернулись. Ч это было сейчас? А, твою мать! Вот чтоб тебя, а? Гребаная голова. Кто-то на улице кричит. Пазл. Тихо. Не смотри на меня. Не смотрите на меня, скоты такие, а. Что делать? Может? Не полите меня. Мне и так страшно. Я тут просто прикупился, вот. Я же вам говорил, что я купил новый микрофон. Точнее собирался купить, вот я его купил, пожалуйста и сейчас вроде как их не должно слышно быть а, тут пазл да, твою мать, надо пазл собирать, вот он, оно что ну и скоро уже буквально через месяц, наверное, куплю себе новый комп ну, так как уже давно хочу его купить а играть на ноутбуке, сами понимаете, дело твою мать Бежим! Не палите, подла. Эй, подожди, подожди, нет! Подожди! Я еще вон ту не взял! Я... Я... Я же не взял! Я еще вон ту не взял! Ну как мне теперь взять? Меня эти твари палят, если... Так, вот, теперь И Чё теперь? Чё делать а вот что могу так не погоди так так так а, вот это наверное я бы подумал что сюда но это не сюда можно как-то не знаю повернуть а, нет вот тебя сюда тебя не совсем может тебя до да, тебя а, тебя... Нет, не тебя. О, господи! Они орут! Дети хрен с ними. А, чё я еще не собрал? А, вот тебя. Тебя. А, ты там и должно быть, да? А, вот тебя. А, тебя, наверное, вот сюда. И тебя вот сюда. А, нет, вот вот сюда. Хм. Странно, значит я еще где-то вонесу. Двойцу... Да, вон вижу. Твою мать они. Какая? Ты ч хрен оршь-то? А вы ч хрена орте? Вообще хренели что ли? Я вам сейчас поору. Так, мне еще один нужно найти, а где еще один? А, я понял, мне просто нельзя рядом с ними ходить. А так можно. А вон он. Вон он, вон он. Тихо. Тихо. Тихо. Вот он. Все, супер. Теперь давай. Так, тебя сюда, ну это уже, это легко. А, так тут картина вырисовывается, та, которая нам нужна. Или нет? И что дальше? О. А, вот она. Это я пытаюсь налить молоко, я устроил такой беспорядок. Ой, я хотел покрутить, но я думаю это было в принципе не обязательно. Надеюсь меня хорошо слышно, микрофон вроде как я проверил, вроде он хороший. Ну и... Простите. Эй, тихо-тихо-тихо-тихо. Что делать-то? Вс, типа я могу идти? Я их боюсь. Они меня пугают. Да, я могу идти. Угу. Куда теперь мне идти? Папа, папа сдох уже, дура. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Куда можно-то ее Можно Может, на улице опять выйти, хотя если можно вообще выйти на улицу. Я лично не уверен, что можно на улицу выйти, но можно, смотрите, на улицу можно выйти. Так, вот появилась новая фотография, а у нас их еще нужно кучу, да? Может здесь где-то? А вон машина, смотрите, там дверь, там гараж и все такое. Так, э -э -э -э я постараюсь <коло merak Christine> при монтаже убрать лишний шум. Так, вот, значит, у нас тут что-то есть. Что -то э, ну не не не не А, я могу открыть, да? А ч я машину не могу открыть? Тут вообще что-нибудь есть интересное? Не? А, я могу вот тут открыть. А, мне казалось, такие две открываются в другую сторону. Хотя в принципе знаете, если. А почему машины все одинаковые? Чем мне делать? А, я знаю, что мне делать. Это такая игрушка была в виде 2D на телефонах, на смартфонах. Да-да-да-да-да. Такая игрушка в 2D. Да вы это нереально. Они ж... Подальше от машин. Мам, с удовольствием, но... Я это... Стой. Стой. И давай... Прочь дороги. Да, да, да, про дороги. Давай, давай, да, да, да. Пошли, пошли, пошли, пошли. О, Господи, успел. Мне кажется, что-то с этой нас О, вот я так и думал. Я иду наверное, Папа обычно работал наверху. Может, он пособирает со мной пазлы, если он не очень сердит. Сзади как Ну, сзади всегда. Что за... Твою мать? О, этот звук! Пойми. Так, тут лабиринт, да, получается? Пошли туда, что ли? Не знаю, мне тут как-то больше не понравилось. Мне тут вообще нигде не нравится, но... О, этот звук, какие-то сирены этих машин. о Прям на уши давит. Я постараюсь потише звук сделать. Ну, не знаю, получится мне это, твою мать, вообще или нет. Надеюсь, получится. Надо было саму игру потише сделать. Ох, я извиняюсь, если... счет мне это не нравится. Я пойду туда. Чашка чая. Чашка чай. Да. Можно обратно, все-таки я. ночью. Какая-то музыка играет. Ну, -мо! Да, обратно, я так понимаю, нельзя. Я так понимаю, мне типа надо валить, да? Хрен его знает. Куда не туда пришел. Надо было все-таки там идти, где я в первый раз хотел пойти. Но все же не пошел, потому что. Потому что не пошел. Так, это вот сюда я хотел пойти, но не пошел, потому что испугался, не знаю, чего. Так, это мне, походу, в ВКонтакте еще пишут. Да, надо было контакт. Пойми, опять же. Пойми, пойми. Что понять-то? Что понять-то надо тебе? Что надо, Вася? А, этот звук сирены. Пойми это. Да что понять, машины? Мне надо понять машину твою мать. Уйди. Это а, фак. Хорошо, хорошо. Я иду, иду, иду, все, все, все, тихо. Вот это реальность какая-то психоделическая игра. Пойми это. Да что понять, ты, йо-мое. За мной же никто не гонится, а? Твою мать. О, господи. Боже ты, мой. Что понять, что, что, что? Пойми. Вроде никто не гонится. Господи, я круги нарезаю, что ли? Я а понять не могу. Там какое-то это, это молоко, или это, вино... Или что там вообще хрен, пойми? Пойми, пойми, пойми, пойми, да ёп! У меня уже... ...подгорать начинает с этим... За мной же никто не гонится, правильно? Чё, вот тут направо, налево? Куда пойдем Ну пошлите направо. А тут налево. И, и, и чё? Дерево. Ну нахрен обратно пошли. Майя, все понятно. Идем назад. И здесь вот сюда вот. Налево получается, да. Окей. Так. Пошлите прямо и налево. Мне кажется, я круг сделал, ну да черт с ним. Ну-ка, так, ч тут у нас? А, это. Подождите, мы тут были. Ам, sorry. Я не понял. Мы тут были, окей Я запутался Чё куда надо-то? Твою мать Куда идти-то? Так, подожди, искорка мне помогает Я так понимаю Искорка... Во, да Твою мать Да чё понять-то? Ага, опять машина Уйди, да? Не, не уйду, сори это У меня наушник выпал не, ребят, не уйду, не... как хотите, это... делайте что хотите, я не уйду отсюда. Господи, я ничего не буду понимать, отстань ты. Я не собираюсь ничего понимать, я хочу... Я хочу понять только одно. Что за бред тут происходит? Ладно, пойдем прямо тут. Не, не, не, это голова меня пугала еще с самого начала. А, так, мне надо было туда, да, получается? Тут сколько было? Не, пошли нахрен отсюда. Или искорка тут была? Тут, видите, когда искорка мигает, туда мне надо идти. Ну вот, ну, думаю, вы по... Молоко. Это же молоко? Да, это молоко. Но тут прямо же нельзя пройти. Окей. А... Что у меня получается назад? Потому что как таковой тут голова да и все ну блин какой-то лабиринт, я не знаю это наверное, кладбище машин какое-то нет, вот сами посмотрите да, тут все, я не знаю, что мне делать видите, да? все, что делать? черт его знает обратно идти в эту штуку нельзя зайти, хотя она такая, то я вижу пиксели. Вы тоже видите пиксели? Я вижу пиксели. О! Прям 3D в глаза бросается. Ну, ой. Ам... Подожди. Куда мне идти-то, -мо? Как это... Кладбище старых машин. А, вот куда. Тьфу, блин, я не туда ходил. Вот. Искорка, ты прям вовремя. Господи. Ничего не хочу понимать. Так, куда мне? Ага, вижу фотографию, мне надо на фотографию. Окей. Да отстаньте вы со своими пойми, пойми. Тут фотографии хоть бы дали посмотреть, а то, блин, тут бред какой-то творится. Сейчас опять вот дайте угадаю, что он скажет. Он скажет либо пойми, либо пойми это, и все Нет, он скажет пойми. Просто пойми. А, уйди! Хоть какое-то разнообразие, -мо. А то пойми, пойми это, пойми это, пойми. О, сразу нашел. Ну ё... ну вот опять. Ага, вот куда надо, да? Так, опять, папа, это ты? Папа, папа. Папа, что с тобой? Папа? А, папа, папа. Ну, я не хочу уходить. Ну, папа. Ну что ты, как я? Ой, я нашел выход, ребят. Ура! ч мне это не очень нравится. Дерево какое-то. Ой, б твою ж! Ух, ёб твою ма! на ложь. вы посмотрите, а. Я, я охренеть. Блин, можно я скрин сделал? Как скрин делать? А, я не знаю, я не... А, у меня же два экрана, у меня не получится охренеть с ним. О, папа застрелился, получается, у нас, да? Вы уи уи уи уи уи вы, вы, вы, вы Ладно, хрен с тобой. Тут еще, кстати, что-то написано, но.. Трач, труч. Мой английский не позволяет прочесть. Так, там выход. Но я не пойду в тот выход. Тут есть еще один выход. Поэтому я пойду. Я не хочу заходить к тебе в рот, но мне придется. У меня нет другого выбора. Ого. Давай выходи, закрывайся. Фух, о, капец какой-то. Так, там появилась еще одна фотография. Идем дальше. Вот, у нас есть еще одна дверь. А, это дверь выхода, да? Или нет? Нет, нет, нет. Что-то я не помню этой двери. Кто-нибудь помнит этой двери? О. Я могу обратно выйти. Могу. Но, ладно, стоп, давайте выйдем. Мне кажется, мы тут еще не все посмотрели. А тут больше нечего смотреть. Ладно, идем обратно. Раз она была до этого открыта, значит нам надо сюда идти. Хорошо. Иди. Вот это я люблю лестница, она такая прикольная. Прям реально психоделическая лестница для умственно отсталых людей. Черт, я умственно отсталый. Ох, как смешно! Ха-ха-ха-ха! Ображаться можно. О, эм... в принципе, почему вы все смотрите на меня? А, так это фу ты, это они О! твою мать. Ой, что в смысле? Э, что, что, что происходит? Твою мать! Тихо, нет, нет, ну как же! Твою ж мать, я сдох. Это я затупил, потому что, ребят, вот я и сдох. М? окей еще раз? Блин, это... я... Прикольная лестница, кстати, мне эта лестница нравится. Вы такая, знаете, как в некоторых домах бывают ту... круглые такие лестницы вверх, а это как бы вниз, ну или вверх. А вот тут хрен пойми, она вниз идет или вверх? Вот тут, кстати, немножко подлагивает она. It's ok. Мне сначала показалось, что они на меня смотрят, но у них просто нету... Быстрей, быстрей, Твою мать! Тихо. Давай! Оп! Вы же не двигаетесь. Вы не двигаетесь. Ага, а тут где они еще что-то шепчутся ну я пройти не смог а вот где можно пройти туда боже они тут столько это же церковь а ну по крайней мере это похоже на что вы в церкви столько царапин надели. вы что вас боженька покарает вот вы твари нет ну как да ю опять все заново. да чтоб тебя Сел, блин, называется поиграть. О, твою ж мать. прошел да да да да да чё вы безмозглые вот у вас реально мозгов нету ха я прошел а кого вы хороните можно я открою посмотрю нельзя ну а так ну ладно а, о вы хороните любителя молока почему одно молоко я думаю любитель молока любит молоко Ну, оно должно быть тут много молока но а вы хороните моего папку да Тут надо Это что, скрытые камеры? Это похоже на скрытые камеры, серьезно? У меня, но ну, не похоже, но, ну как бы это камеры. А, взять. А, да ты серьезно? Охренеть! Не, я лучше делаю это в ускоренном виде, ребят. Ну, здесь одна сделал, еще нужно две. Это сложно однако, а ну их тут поменьше. Ой, погнали чё. Интересный сия факт, тут больше нету этих стакашек тут их нету больше где мне их взять так с этой что ли снять может надо чтобы они все крутились поэтому я... может надо так я не знаю просто наверное надо да вот она крутится крутится супер а тогда просто надо чтобы все крутились ну так что вы сразу не сказали? Сейчас все будет. Я тут упил. Взять не могу, а. Ай ты дебил. Ну тут просто же все легко и просто. И вот туда давай поставим оно. Все, сейчас она покрутится тоже. Ну, я надеюсь. Да, вот, все, сейчас все крутится будут. Надо было побольше, наверное, поставить, а то она замедляется. Хотя хрен с ним, все крутятся, все крутятся. Я думаю, все надо на... на... Твою мать, гроб открылся. А в гробу? Да в гробу видал я эту вашу игру. Батя! Здорово! Ты что ли? Что, папа ест? А шо, папа ест? Никто не видит, ребят. Я лично не вижу, что он там есть, из-за того, что все такое пиксельное. Ну да и хрен бы с ним. Гроб закрылся. И типа можно назад идти, да? Они опять что-то шепчут. Ну хоть, блин, не эти столы не двигают. Серьезно. Ох, черт тебя дерит, а о, синенький. Вы. А, я... Синенький, конечно, бодрит, но мой любимый зеленый все-таки. Да, так что. Так, вот, значит. Синенький. Это похоже на эти. Ой, они еще и плывут, прикольно. Ха. Так, что дальше-то? Это все. А, да ладно, еще. А -а -а -а. Куда дальше-то? Я даже не знаю. А вон еще дверь. А как мне туда попасть? И вон еще двери, и вон двери, и вон. Тут куча дверей, а тут двери нет. Как мне туда попасть можно? Может, тут, я не знаю, где-то лестница или... А, погодите. Погодите. А -а -а. Секс, всех, всех, ща будет все. А что нельзя тогда? А вот еще. А, подождите. у нас гараж был где. А, не, гараж у нас уже был. Ну, пошлите, опять домой зайдем, я не знаю. Капец, уже полчаса прошло так-то. Ну, фиг с ним. Пошлите опять домой зайдем, посмотрим. Ага! Хрена с 2 домой мы зайдем, мы в дом больше не зайдем. В дом зайти больше нельзя. Ч делать тогда? Окей, пошли. А вон там в принципе есть, дверь, но туда нельзя попасть. Пробуем еще раз в гараж тогда. И черта с два в гараж тоже нельзя. Ч делать-то? Слышь, Вася! Ч делать? Ты мне это хоть. Укажи. Путь, я не знаю. Прыгать нельзя. Там. Прыгать нельзя, да. Хотя вроде прыгать можно было, или нет? Кто-нибудь помнит? Я не помню. Вот сюда можно, но да даже сюда нельзя. Так, окей. Что шатается? Ты шатаешься? Нет. Что-то шатается. Я слышал скрип. У поряды. А, у его вспоминать. Чу Ой, блин! Слушайте, а я не помню. Ну давай вот. Вот сюда. А, я же могу их это. Вот. Это я его сразу было так жалко, помню, мне очень хотелось пить. Окей, да, у вот тебя сюда. Потом. Пить, пить, пить, пить, да? Ну, наверное. Наверное, ну, чё тут у нас. А, нет. Мама всегда махала, папа рукой, когда не жал. Вот, может, вот это Мама больше всего любила пить виноградный сон для взрослых У него был жуткий запах А здесь что? Подожди, а вот здесь что? Папа со своими письмами Так, вот давай вот сюда тебя а, Потом тебя сюда а, Мама всегда махала, когда он уезжал Папа работал Что папа ест а Мама сказала, папа погиб в автоконсорке Она была так печально Она ненавидела вопросы об этом Мама никогда не было дома, я была довольно одинока. Назад, назад, назад. Все это назад. Тебя это. все назад. Давайте тогда начнем с другого. Вот тебя сюда. Я иду наверх, папа обычно работает наверху, может он собирает со мной пазлы, если он если не очень сердит. Папа своим своими никогда не хотел играть со мной после того, как почтальон приносил новые письма. Вот. Потом получается... Наверное, вот так. Может быть, вот так. И вот так. Нет, да? Зараза. Обосрался, неправильно. С чего начать? С чего начать? А, ну -ка... А, нет, в принципе. Это нет, это папа. Что, папа ест? Ну если вот с этого, то Чипите. Мне очень хотелось пить. Потом. Не знаю, мама с папой. Ааа, ты, блин, вот это первое сюда. Потом, наверное, вот это вот сюда. А -а -а, мама с папой никогда не было дома. Вот или погоди не, не не не стоп стоп стоп вот тебя сюда потом тебя сюда тебя сюда и а... А... твою мать а я не знаю что последним Кто не знает я не знаю черт тебя дери так погоди. это я устраиваю чей пить было так жарко помню мне очень хотелось пить мама с папой никогда не было дома я была довольно одинока. Он, э, мама больше всего любила пить виноградный сок для взрослых, у него был жуткий вкус, а, запах. Это я пытаюсь налить молоко, я устроил такой беспорядок. Мама сказала, что попогибла вот эту сону, она была так печально, я не увидела вопрос об этом. Но, когда он лежал на работу... Нет, это тоже не то. Да, да, я в курсе, в курсе. Тут нужно выстроить логическую цепочку, но я не могу. Очень хотелось пить. Хм, блин, даже не знаю. Просто... Ну, допустим. А... Ну, вот про чаепитие, но в конце там нету, значит, это вообще не, не валик. Нужно что-то такое. Что даже не знаю. Ну вот давай, допустим, как... Вот это. Сюда. Вот это. А, нет, стоп, нет, нет, нет. А, папа своими письмами. Потом... Мама всегда махала рукой, когда он уезжал. Потом... Может, вот это? И вот это? ДА стоп ТЕБЯ! Что же правильно будет, а? Ну вот смотри, я иду наверх, папа обычно работал наверху, может он пособирает со мной патлы, если не очень сердит. Потом, папа со своими письмами, он никогда не хотел играть со мной после того, как почтальон приносил новые письма. А подожди, тут уже не сказано, что он уезжает, правильно? Да, правильно, потом, что папа ест, Но это вряд ли может, блин, вот зараза-то, хрен его знает, я ей даже не знаю, может тут хоть, блин, нумерация бы какая-то была. Ну, мама всегда махала папе рукой, когда он уезжал на работу. Мама сказала, что папа погиб в автокатастрофе, не она начин... ненавидела вопросы об этом, что папа ест. черт блин ребят я вот хрен его знает уже я уже минут пять сижу с этой хренью и с, вот с этим всем и думаю <слим> с чем начать ну давай дальше да окей но устава никогда не было дома было довольно одиноко потом на кухню потом молоко а потом блин черт его знает Потому что что папа есть, ну это как-то бред. Как по мне. М -м -м. А это, кстати, а может тут по картинах хотя. Ну даже.. Ну я так и думал, в принципе. А, черт. Капец. Ну еще раз, окей, это я строю чипить, а бла-бла-бла. Мама с папой не было дома, бла-бла-бла, мама-бла-бла-бла. -бла -бла. Потом я привела молоко, бла-бла-бла. Ага. Угу. что папа ест тоже вряд ли. Ну, даже не знаю. Ну я тоже так так и подумал. Окей. Воу, что за черное пятно? Типа то, что много раз неправильно. Да ладно, вы шутите что ли? Ок, ладно, ладно, все, все, окей, окей, окей, сейчас, сейчас, сейчас все будет. Сейчас все будет. вот про вот вот эти вот все окей они не подходят но ну, значит вот это обычно работал наверху папа не, хот... не он никогда не хотел играть да вот хм. потом не знаю ну допустим вот окей не подожди верни их вот сюда когда он езжал на работу. Вон это и вот так. Да чтоб ты вы все баска! Черт, я даже не знаю. Ну... ну, в принципе. Ладно, ребят, есть у меня один варик. Сейчас. Так, ребят, в общем, я допер. я долго допирал, но я допёр. Что нам все-таки надо? Значит, смотрите, вот это видите, да? Значит, ä, теперь вроде как вот это и п -п -п вот uh, вот вот это. Так, и последнее у нас вот это. Вот наконец-то. Я не знаю, как это все было связано, по сути но как-то было связано но я это прошел и это хорошо теперь я вспоминаю однажды я играла в чаепитие во дворе и я захотела пить я пошла в дом налить себе стакан молока он выпал у меня из рук и молоко разлилось на пол. я пошла сказать маме но она принимала душ Поэтому я пошла к папе. Он был наверху в своей спальни, когда я открыл дверь, у него был пистолет во рту. А, теперь понятно. Он смотрел на меня и, и застрелился. Он застрелился. Это было просто ужасно, я не могла вспоминать, что произошло. Наверное, поэтому я подумала про эту историю про автокатастрофу, чтобы я никогда не вспоминала, придумала. Но мне кажется, я всегда знала, что это ложь. Я всегда знала. Ну что ж, ребят. Мы прошли первого пациента за вторую серию, слава тебе, слава тебе, и вот, мы прошли вот этого пациента, это был пациент э, 251, и следующий пациент у нас будет вот, мы прошли на 100% э, Шенера... С, Что это у нас такое? Ого! О как. Я всегда с удовольствием вспоминаю те времена, когда я играл во дворе нашего дома. Ага.. отпечатка нет назад. Что ж, а в следующей серии мы начнем проходить пациента номер 418. Бездомный, помещен в клинику после эпизода неадеку... неадекватного поведения в общественном месте. Я... Говорил бессвязно и вел себя агрессивно. Предполагается наличие психологической травмы в прошлом. Стандартный опрос при нейрозондировании оказалось невозможно провести должным образом. Что ж, э, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Черри. До скорого.